Cut here. Взрывник. Цель захвачена. Есть, В копилку! У тебя есть еще пять минут. Потрать их с пользой. Так... Обнаружен противник. Обнаружен противник. Повредил гусеницу. Осталось три минуты. Обнаружен противник. Продолжим противник. Цель Гусеница сбита. Движение невозможно. Броня не пробита. Броня не пробита. Гусеница сбита. Движение невозможно. Месяц отставить цель. Гусеница восстановлена.